Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес, и с вами я, бог Наталья. Продолжаем заниматься дома и сегодня у нас жиросжигающая тренировка с гантелями. У меня гантели 2 тяжелые по 3 килограмма и 2 легкие по килограмму хорошо, начинаем ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч делаем глубокий вдох через нос потянулись вверх, на выдох расслабились, снова глубокий вдох вытягиваемся вверх, выдох и еще раз вдох потянулись, выдох руки за спиной, ноги чуть шире, open в одну сторону, в другую, в одну, в другую на выдох выдох, хорошо, добавляем плечи по кругу, хорошо еще, плечами до ушей, повыше еще, отлично, рука вперед, одна, вторая хорошо, четыре три, два, один и вверх, вверх на выдох, еще четыре, три два, один, круг одной, круг второй выдох, выдох вверх, вверх, вверх Хорошо. И двумя. Восемь. Семь. Хорошо. Для дальнейшей разминки берем одну гантель. Ноги ставим чуть шире. Руки перед собой, локти в стороны. И снова open. Вдох. И Еще восемь. И вверх. Так, Вдох, потянулись вверх Выдох И снова вдох Потянулись вверх Выдох Размяли ноги Для следующего упражнения берем одну тяжелую гантель. Хорошо, одну тяжелую гантель удерживаем двумя руками Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч Делаем присед, подъем Присед, подъем Присед, подъем Присед, хорошо, еще восемь Остаемся внизу и пружиним. Раз, два, три, четыре. Еще восемь. Стоп. Хорошо. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Следующее упражнение. Разворачиваемся. Одна гантель перед собой. Хорошо. Плавно скользим. Ногою опускаемся вниз и подъем вверх вес тела вперед на правую ногу еще скользим вниз подъем вверх снова вниз подъем вверх продолжаем еще восемь раз Подъем, скользим вниз, подъем, опустились, вернули ногу обратно, еще вниз, подъем и вернули обратно, вниз, подъем, вернули обратно, снова вниз, подъем, возвращаем обратно, еще 4. сторону, удерживаем гантель перед грудью, ноги собираем вместе. на два счета, вниз, на два, подъем, на два, вниз, на два, подъем. акцент тазом назад, еще, четыре раза также. восемь на каждый Стоп. Остаемся внизу. Удерживаем живот. Подтянут спина прямая. И правую ногу в сторону к себе. В сторону к себе. В сторону к себе. Хорошо. Еще Еще восемь. Стоп. Меняем ногу и тоже слева. Шестнадцать. гантель, медленно поднимаемся, плечи по кругу назад, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, и еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону, снова вдох, потянулись вверх, и на выдох, расслабились. Хорошо, размяли ноги, берем две гантели, для следующего упражнения удерживаем в левой руке две гантели вместе, готовили правую ногу живот подтянут отводим и руку и ногу в сторону выдох выдох выдох вдох выдох вдох, вдох, вдох, вдох, вдох хорошо еще 12 11 10 9 еще 8 И пружина. Задержали. Опускаем ногу, меняем. Гантели в другую руку. Живот подтянут, спина прямая. И снова 16 раз. И пружина. Удерживаем. Хорошо. Опускаем на пол. Плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И снова вдох. Потянулись. Выдох. Размяли ноги в одну-в другую сторону. Хорошо. Для следующего упражнения снова берем гантели. Живот подтянут, спина прямая, вес тела на левую ногу, руки перед собой. На выдох вверх, вверх, выдох. вверх задержали самое со второй шестнадцать И пружина. Задержали. Опускаем вниз. Хорошо. Меняем гантели. Берем тяжелые гантели. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Легкий присед. Хороший наклон. На два счета разводим руки в стороны. На два опускаем. На два. Вверх на два, вниз еще шесть раз. И шестнадцать на каждый. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи по округу назад сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размерим ноги в одну, в другую сторону. Правую руку прямую к себе. Левую к себе. Руки за спиной. Плечи вперед. Подъем. Снова плечи вперед. Подъем. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. И все с левой ноги, с левой руки. Берем одну тяжелую гантель. Удерживаем ее двумя руками. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Живот ягодицы в себя. И снова вниз, вверх. Восемь. Остаемся пружением внизу, и добавляем руку. Разворот. Спина прямая, живот подтянут. И снова скольжение вниз, подъем вверх. Вниз, подъем вверх. И живот ягодицы в себя. Хорошо. Слегка корпус наклоняем вперед. Еще восемь. Еще шесть раз. Хорошо, для следующего упражнения разворачиваемся прямо, собираем ноги вместе. На два счета. Вниз, на два, подъем. На два. Вниз. На два. Подъем. Акцент разом назад. Еще. Четыре раза также. И восемь на каждый. Остаемся внизу. Живот подтянут спина прямая и левой ногой. 16. Стоп. Меняем ногу. И снова 16. 16. Опускаем гантель на пол и поднимаемся вверх. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Размяли ноги в одну в другую сторону. И для следующего упражнения нужны две легкие гантели. Хорошо. В правой руке удерживаем, приготовили левую ногу. И 16 подъемов вверх. Держали. Меняем ногу, меняем руку. И снова 16. Опускаем вниз и разворачиваемся боком. Руки удерживаем перед собой, спина прямая, живот подтянут левая нога отведена назад. На выдох поднимаем две руки вверх ногу и вместе со мною. 16. Логим назад руки перед собой и снова 16.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 16 на каждый.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 Снова плечи вперед. Подъем. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох, Размяли ноги в одну в другую сторону. Для следующего упражнения снова берем одну тяжелую гантель. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг к другу. Руки перед грудью. Живот подтянут. Классический присед. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Хорошо. Продолжаем. Еще. На выдох. Выдох. Еще восемь. Локти направлены вперед. По три. Вверх. Еще. И по четыре. Руки вверх. Четыре. Три, два, один. Снова. Четыре. Три. Два. Один. Последний. Стоп. Опускаем за голову. Локти направлены вперед. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз локти как можно ближе к голове. Живот втягиваем. Еще 4. И на каждый 16. грудь и опускаем на пол. Берем одну легкую гантель, ноги ставим как можно шире, разворачиваем стопы в стороны, пятки вперед, живот подтянут, разводим руки в стороны, делая прие передаем гантель из одной руки в другую. 16 раз. Зажали ягодицы. Таз вперед. И пружина. Стоп. Опускаем на пол. Подъем, плечи по кругу назад. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. И снова вдох потянулись выдох размере ноги в одну в другую сторону для следующего упражнения берем тяжелые гантели и прорабатываем бицепс ноги на ширине плеч живот подтянут и на выдох И поочередно. Правая, левая. Еще восемь. И в два раза быстрее. Присед хороший. Наклон и на выдох. Еще восемь. На два счета вверх, на два вниз. Четыре. Опустили. Три. Опустили. Два. Опустили. Один. И снова на каждые восемь. Задержали. Опускаем вниз. Подъем плечи по кругу. Назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох, руки за спиной, плечи разворачиваем назад, живот втягиваем и падем. Руки перед собой, толчок назад, пальцы прямые, ладони развернули, собрали в кулак и снова назад, сделали вдох, потянулись, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону. И еще один подход. Все с другой ноги, с другой руки. Поберем одну тяжелую гантель. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Руки перед грудью, живот подтянут. Классический присед. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Хорошо. Продолжаем. Еще. На выдох. Выдох. Еще восемь.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 16. Стоп. На грудь. Опускаем гантель, берем одну легкую, ноги ставим как можно шире, пятки разворачиваем вперед, зажали ягодицы, таз вперед, плечи развернуты, широкое плее и передаем из руки в руку гантель 16 раз. Раз, два. Гантель на пол. Медленно поднимаемся. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз вдох. Потянулись. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Берем гантели. На выдох. Еще восемь. И поочередно, левая, правая. И еще. быстрее. Стоп. Опускаемся вниз. и Легкий прист. Хороший наклон. И на каждый счет прорабатываем трицепс. Вдох. выдох, Вверх. Еще так же. Еще восемь. Живот подтянут, спина прямая. Поясницы не прогибаясь. Локти выравниваем до конца. И на два счета. Четыре. Опустили. Три. Два. Один. И на каждый. Восемь. на пол, медленно округленной спиной поднимаемся вверх, плечи по кругу назад, сделали вдох потянулись вверх выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, руки за спиной плечи разворачиваем, живот втягиваем поднимаем прямые руки вверх перед собой ладони в стороны пальцы выравниваем и толчок назад собрали в кулак и снова назад, правая рука на плечо Ладонь от плеча не отрываем, локоть по прямой. Отталкиваем назад, живот втягиваем в себя. Отпускаем ладонь и локоть за голову. Вторая рука. Ладонь на плечо, отталкиваем назад. Ладонь отпустили локоть за голову. Сделали глубокий вдох на выдох. Расслабились. Размери ноги в одну, в другую сторону. Снова делаем вдох вытягиваемся, выдох и разворачиваемся боком, растягиваем мышцы ног правую ногу согнули, пятку с ягодицей соединяем колено с коленом, стоим прямо живот втягиваем, колено отталкиваем назад еще удерживаем 4, живот втягиваем 3, 2, 1 хорошо, нога перед собой наклон, 1 присаживаясь на опорной наклон прямой спиной, 2, 3 4, под глубже, 4 3 2, один, захватываем стопу и наклон вниз, вниз, поглубже, еще четыре, три, два, один, Подъем объему тоже самое со второй, согнули ногу, живот втягиваем, стоим прямо, только колено отталкиваем назад, раз, стоим, два, три, четыре, еще дальше нога четыре, три, два, один, хорошо, стопа перед собой Наклон прямой спиной, присаживаемся на опорное раз, спина прямая, два, живот тягиваем, три, четыре, еще четыре, три, два, один, захватываем стопу, тянем к себе и наклон поглубже, вниз, хорошо, еще четыре, три, два, один, и медленно поднимаемся вверх, хорошо, для следующих упражнений нужен коврик, опускаемся вниз. В следующем разворачиваемся лицом к коврику, берем две гантели, положили их на плечи, живут ягодицы в себя, хорошо отталкивая таз назад, наклон прямой вперед, спиной и подъем вверх, со мною 16 раз. 3 раза, 1, 2, 3, подъем, 1, 2, 3, подъем. И еще один подход также. Раз, раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Стоп. Хорошо. Опускаем гантели на пол, руки ставим перед собой в упор. Опускаясь на локти. Живот подтянут, спина прямая. Приподнимаем правую ногу. К себе и пяткой вверх. К себе, пяткой вверх, к себе, вверх. Хорошо. Продолжаем восемь раз. Отлично, оставили ногу на крест вверх. Еще восемь. И пружина вверх. Еще согнули ногу и выталкиваем. Вверх. Вверх. На выдох. Выдох. Нога сильная, напряженная. Живот втягиваем в себе. Повыше выталкиваем и хорошо сгибаем колено. На выдох. Выдох. Хорошо. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. 100. Опускаем ногу. Сели на пятки, расслабились. Сидим. 4, Три. Два. Один. И еще один подход. Снова ставим локти в упор перед собой. И левой. К себе. Вверх. К себе. Вверх. К себе. Вверх. Хорошо. Еще восемь. Хорошо, опускаем на пол, на крест, подальше на крест. Еще блоссевин. И пружинах. Еще так же. Хорошо. И заканчиваем сугнутой ногой вверх, вверх. На выдох. Выдох. Живот тягиваем. Повыше выталкиваем ногу. Хорошо сгибаем колено. Еще. Однули ногу, сели на пятки, расслабились, сидим. 4, 3, 2, 1. И медленно поднимаемся вверх, разворачиваемся на спину. Для следующего упражнения берем одну гантель и прорабатываем мышцы живота. Удерживаем над собой руки. Делаем наклон вниз. Подъем вверх. Вдох. Выдох. Еще восемь. Стоп. Хорошо. По три раза опускаясь вниз, поворачиваем корпус. Раз. коснулись в пол. Два. Три. Подъем вверх. В другую раз. Поворот. Два. Три. Подъем вверх. Раз. Два. Три. Подъем Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. И на каждый счет внизу. Выдох, выдох. Стоп. Выравниваем спину. Делаем вдох. Отталкиваем руки назад. Живот втягиваем в себя. Вторая рука впереди и снова Назад, Подтянулись вдох и на выдох. Расслабились. И еще один подход. Согнули ноги. Руки над головой. И снова 16 раз. Ганты вставляем между двух стоп Руки вдоль корпуса На выдох поднимаем под прямым углом согнутые ноги вверх На вдох коснулись пол Вверх выдох Коснулись пол, вдох Выдох Вдох Продолжаем, выдох Вдох И еще восемь раз собираем вместе сгибаем колени под прямым углом от себя бедра направленный потолок руки в стороны плечи прижаты не отрывая плечи опускаем ноги в одну сторону и на выдох поднимаем вверх опускаем в другую сторону и на выдох вверх продолжаем 8 раз. Гантель коленками, руки вдоль корпуса, ладони на полу На выдох, выталкивая с коленями стремимся к потолку На выдох 16 раз Берем гантель и еще один подход. Вставляем между стоп, руки вдоль корпуса, ноги под прямым углом. И еще один подход. Вниз вдох, вверх выдох. Вдох, выдох, выдох, вдох. Продолжаем выдох, вдох. И еще восемь раз.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 Включаем стопы. Хорошо, хорошо сжимаем гантель коленками. Руки вдоль корпуса, ладони на полу. На выдох выталкиваем таз коленями, стремимся к потолку. На выдох. 16 раз. Гантель опускаем. На пол выравниваем руки, выравниваем ноги, делаем глубокий вдох, живот втянули в себя, потянулись в разные стороны, на выдох расслабились. И еще раз делаем глубокий-глубокий вдох, потянулись в разные стороны, на выдох расслабились. Хорошо, делая глубокий вдох, тянемся правой рукой, левой ногой, затем левая рука, правая нога, еще правой рукой, левой ногой и левая рука, правая нога расслабились. И снова сделали глубокий-глубокий вдох. Потянулись в разные стороны. На выдох поднимаем руки. голову, плечи, лопатки. Полностью сели. Выровнялись. Спина прямая, живот подтянутый. Делаем наклон вниз. Раз, два, три, четыре. Поглубже. Четыре, три, два, один. Округленной спиной приподнимаемся. Еще раз делаем глубокий вдох. Живот тянули, потянулись. И на выдох вниз, вниз. Поглубже. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Прижались к ногам. Удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре головой тянемся вперед. Четыре. Три. Два. Один. Приподнимаемся. Одну ногу в сторону. Хорошо. Делаем вдох. Вытягиваемся вверх. Прямой спиной вниз. Выдох. Еще. Четыре. 3, 2, 1. Округленная спина. Поднимаемся еще раз. Делаем глубокий-глубокий вдох. И на выдох наклон. Раз. Наклон 2, три, 4. Еще четыре, три, два, 1. Округленная спина. Снова поднимаемся вверх. Руки перед грудью. Делаем глубокий вдох. На выдох от одной ноги к другой. Снова вдох. И наклон через низ. Выдох. Снова вдох. Через низ. Выдох и последний раз. Вдох и через низ. Выдох. Отталкивая стопы назад. Наклон. Раз. Наклон. Два. Три. Четыре. И еще четыре. Три. Два. Один хорошо. Поднимаемся вверх и собираем ноги. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были за мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть первыми новые видео. Всем пока!